Oh, my God. почему э, я не могу снимать b20 сегодня я буду снимать битву строителей как мне порекомендовал один человек в комментариях да. Э, в общем-то я сегодня с таким необычным скином играю на вот такой вот скину с поэтому давайте ребята не будем тянуть начинаем так ребята вот наша игра уже началась и сейчас тут идет голосование за постройку так так, значит, телевизор, ноутбук, системный блок, окно, игра. Так. Хм, тем выбрали телевизор. Ну ладно, давайте построим телек. Чушь. Так. Так, давайте так. Черный бетон есть же. Да, вот, давайте возьмем черный бетон. И давайте. Так, так, так. Давайте какой-нибудь найдем. Во, черное стекло. И да, у меня появилась идея. Конечно, из меня строители такой себе, но попробовать стоит. Так, и сделаем пол, пожалуй, вот давайте из полированного андезита. Мне кажется, так прикольнее будет смотреться будет. Так, давайте, значит, строим вот так вот, значит, вот примерно вот так. Сейчас давайте. Так, там он у нас где заканчивается? Ага, в трех блоках оттуда. Так, значит, давайте. Так, вот этот блок сломаем. Так, и давайте сейчас, так, так, так, центр, центр. Здесь где-то примерно, ну да. Чисто такой на глаз понял. Так, давайте строим. И сейчас вот тут будет где-то сейчас. Давайте, что ли, вот так оставим. Угу. Так, стоп. А, ну да, вот одного блока вот, чтобы не хватало. Вот так сделаем. Так, давайте строим. Строим. Так. И еще один блок ставим здесь. Ну да, здесь тоже не хватает одного блока. Так. И здесь получается тоже. Так, ну все. Давайте, значит, делаем из этого, получается вот такой вот примерно квадрат. Так, давайте. Ну, как, не квадрат, точнее. Как бы это, конечно же, получится прямоугольник. Ну, то есть, главное, чтобы разрешение было примерно как бы примерно есть, по типа, игровым меркам. Так, давайте, значит, черное стекло. Так, давайте ставим, ставим, ставим. Еще раз говорю, не судите строго. Я в этот режим почти не играю, так что... Да и в целом у меня с креативностью так себе, хоть я сейчас и начал, конечно, более-менее нормально строить, учитывая, что я начал э, строить там в коротких видео, там, креативные всякие постройки в Майнкрафте, но э, вот это у меня еще, так скажем, лучше стало с этим, но а так как бы я вообще в этом деле так себе, поэтому... Давайте сейчас, значит, в целом поставим черный экран полностью, чтобы этот нам было проще ориентироваться. Ну, чтобы прозрачный был. И там где-нибудь в середине мы стекло подуберем и сделаем что-то вроде значка The Launcher. Типа Майнкрафт. Так, да, вот так сделаем. Давайте. Вот, ставим. Так. Если бы я, конечно, умел, ребята, я бы построил что-то вроде рекламы, вот типа на черном экране я по центру сделал типа что-то винг там или я не знаю, ну в общем или что-нибудь там не знаю, ну в общем то, на чем можно смотреть Для всякие платформы там. На. То есть, но я просто не могу это построить физически. Я, у меня просто нет для этого навыка. Так, ну, вроде разрешением, в принципе, нормально. Эм, то есть, строго тут не оценить. Как бы. Так, давайте, значит, вот здесь вот так ломаем. И делаем так, сейчас смотрим примерно, как будет. Так, вот здесь сломаем. Давайте. Так, так, здесь сколько блоков остается? Так, раз, два, три, четыре, пять. А здесь, раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Так. Да, вот, вот столько сойдет. Так, так, раз, два, три, четыре, пять. Так, давайте вот это вот ломаем. Так. И что-то вроде значка Майнкрафта. Ведь объясняю, почему я делаю значок Майнкрафта, хоть это не компьютер, а как бы телек. Потому что, ребята, это как бы на телевизоре, сейчас телевизоры более такие, можно сказать, как это сказать, я не знаю, развитые. На, на них сейчас можно смотреть YouTube. И вот, допустим, кто включил Майнкрафт. Или, допустим, на PlayStation решил в Майн поиграть. Так, хотя давайте, смотрите, сейчас здесь на один блок вот так вот выше делаем чтобы вот здесь поставить землю, а дальше уже дерну. Так, давайте. Угу. Так. Угу. Ну, вот что-то такое, чтобы получилось. Так. Угу. Так, и можно давайте еще поставим. Так, что тут у нас есть? Табличка. Давайте поставим табличку. Так, давайте поставим самую заметную табличку, какую-нибудь светлую, так, вот, типа такой березовый, так, ой, куда она делась, ладно, давайте еще раз возьмем, так, вот березовая табличка, э, почему она исчезает, что за фигня, давайте-ка обычную возьмем, о, а обычной можно, Березовый нельзя, нормально вообще, вот это сервер. Вот это я понимаю сервер. Березовой табличкой пользоваться нельзя, а простую можно. Так, давайте напишем сейчас какой-нибудь. Так, давайте. Угу. Так, все, остается полторы минуты. Так. Мне кажется, добавить нечего. Можно даже с другой стороны сделать то же самое. Двухсторонний телевизор будет. Потому что, мне кажется, за полторы минуты я не успею достроить. Так, там это находится... Ага, так. Так, сколько? Раз, два. Значит, там будет так же. Так, давайте... Раз, два. Так, и давайте пишем то же самое. Так. Go to Minecraft. Угу. Ну и смотрите, можно еще вот что сделать. Так. Либо редстоун блоком, либо красной шерстью. Поставить кнопку включения. Там. Так. Так. Ну и давайте... Ногти тут поставим И там тоже Ну все Думаю достаточно Сойдет вроде никаких ошибок нет Ну В принципе Какой-то шанс на победу есть Давайте посмотрим Так, Все остается 10 секунды ребята И сейчас будет голосовать Так 3 2, 1 так, все, Начинается голосование. Сейчас, чтобы несколько... А, вот. Это вот моя постройка. Давайте легендарно ставим. Ну, голосовать за свой участок нельзя. Но я буду держать эпично, чтобы мотивировать остальных. Так. Угу. Так, смотрите. Это что такое? А, РНТВ типа, ну... Я поставлю очень плохо а буду держать в руках неплохо ну чтобы не оскорблять это моя такая <смех> тактика но ну, просто телек маленький <смех> в целом получилось поэтому очень плохо <смех> не фигня извините ребят <смех> да. вот так ну потому что ну почему из чистого стекла то телевизор что за фигня а вот этот вообще как будто без экрана это что ну не нереалистично не, очень плохо, потому что даже вокруг вот это я бы не додумался вот до такой вот хрень. Так, это псс, интересно, долго ли думал этот чел, чтобы построить настолько мелкую постройку? Все, тут я даже не буду скрывать, прям вот буду показывать тем, очень плохо, ну реально фигня. Так, а это что? Это фигня какая-то. Это что за стекло выпирает? -то? А здесь оно вообще сломано. Ну что это... И кто в итоге победил? Серьезно? Этот чел победил. Блин, мы проиграли. Ну ладно. Я поставил ему очень плохо еще, потому что у него стекло чисто прозрачное. Я думал... Поставить черное, вот прям чисто черное, вот как у меня такое затемненное стекло, чтобы через него и можно было смотреть, но оно было и не чистого прозрачного цвета, да, то есть черное, да. Ну, ребята, хоть в этот раз мы и проиграли, пожалуйста, поддержите лайком это видео, я старался. Э, да, и также подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ну и с вами был я, Суперпроб в Майнкрафте. Всем пока, ребята.